Да, но здесь есть На своем Субтитры Это новая транспортная система, она стакадного типа. Это одно из наших транспортных средств, так называемый, мы назвали ее «Унибайк». Это самое экономичное транспортное средство в мире, колесное. Если привести электрическую энергию, это здесь электропривод, в топливо, то на 100 км в пути при скорости 100 км в час 0,7 литра топлива. Причем здесь есть даже привод бела. Можно крутить генератор, оплачивать проезд. Скажите, вот затраты, связанные с реализацией всех инфра инфраструктурных частей этого проекта, они соизмеримы, либо э, не, значительно ниже, чем то, что у нас есть на сегодняшний значительно день? Значительно ниже, чем то, что есть. Ну, я бы сразу что стакадный транспорт со стакадами. Да. А, аналоги это монорезовая дорога, поезда да. да. да, да, да. на магнитной подушке, да. канатная дорога. Если сравнить с монолейском транспортом, у нас где-то дешевле 10-15 раз. Инфраструктура есть такая. Если сравнивать со скоростным же где-то в 30-40 раз дешевле. При том, что мы можем достичь таких же скоростей, у нас есть разработки, мы скоро уже будем изготавливать подвижный состав и строим дорогу длиной 17 км, где мы планируем получить скорость в 500 км в час. То есть это с учетом строительства всей станции самой, да. дороги, да, монолейс? Ну, смотрите, поезд длиной сотни метров. перрон угу. какой должен быть? Пути какие? А у нас вот, транспортное средство длиной 10 метров. Станция, вот мы построили сейчас э, пересадочную станцию в э, Экотехнопарке. Э, угу. Это возле Мариной горки где угу. тестовый участок. Ее размеры 12 на 18 метров. Угу. Туходарное здание. По производительности, потому что там можно пересесть городского на высокоскоростное. Это дубайский аэропорт. Угу. 50 миллионов пассажиров в год она может пересадить. 18 пассажиров. А здание 12. В Дубайском аэропорт, если были, там километр идешь туда. Да, сел и, поехал. Сел, и у поехал. У нас нет расписания. Приехал, опустился да, вниз, да. там какие-то лифты. Да. Для инвалидов, да. да Кто-то, да, подняться на этаж это несложно. Поэтому инфраструктура дешевая, дорога дешевая, подвижной э, э, состав дешевый. Много. У нас по энергетической части очень много ноу-хау. У нас же рекуперация энергии. У нас Но свое энергообеспечение, у нас своя... Мы предлагали особенно там, где тогда, еще не начинали это все, тогда... это та же Россия, может быть, и, и через кстати, союзные проекты. Посмотр... Кстати, в свое время, uh -huh. в году еще, и поручил Лингу, тогда был премьер-министр, uh -huh. поддержать проект, зафинансировать и так далее. Денег не было, мы год походили уехали. И фактически мы сейчас uh -huh. выполняем поручение президента. Я нашел, как зафинансировать инвестинг это финансирование толпой, так скажем, да, народом. У нас сейчас около 80 тысяч инвесторов из 82 стран мира. И деньги приходят сюда. Представьте, 82 страны финансируют то, что мы делаем в Беларуси. И мы сумели это сделать. У нас есть целый ряд адресных проектов, в том числе и для Минска, и для области. Это же поручение президента построить кольцевую дорогу, ну растянуть город в область. У вас площадка в Марьной Горке. Горке? И первый косточный участок мы уже запускаем на приятного года. может быть мне предложить премьер-министру премьер посетить или Конечно. Мы... Рада, что у нас есть люди, которые Спасибо. способны генерировать да. идеи, которые могут создавать бизнес, по сути дела, на пустом месте. Причем и это проект вот направлен не, это столь, да, не столько на наши внутренние тут потребности, да. сколько на весь мир. Да. Поэтому успехов Вам! Спасибо Значит, Ну и надо работать. Да, мы готовы. Мы обеспечим Вас электроэнергией в объемном объеме, атомно настроим. Более того, ведь в рамках интеграции атомной станции нам не Необходимо решать вопрос по увеличению электропотребления в стране. А здесь мы рассматриваем абсолютно все направления. Да, знаете, что Александр Гулович поддержал свою администрацию президента скоростную дорогу вместе Москвы. Mm -hmm. Вот когда ее построят, ее 10% построить сторону дорогу. Время в пути полтора часа от 7 года. Себестоимость проезда 20 рублей в Успехов вам, неприятно было с вами познакомиться. Поэтому если что-то э, будет зависеть, то от Министерстве энергетики всегда знаете, будет Знаете, это да, не мешайте. Сделать все, ничего не надо, только не мешайте. А 7 литров топлива, какое топливо вы имеете? Дизельного, если прийти электроэнергию. Ну, вы знаете, мопед больше расходует. А если я легковый то то даже микробан. Спасибо.